Человек может стать слишком привязанным к тому, чтобы всегда иметь приют или защиту. Но это не дает силы. Сила всегда приходит из столкновений с тяжелыми ситуациями. В старые времена люди уходили в монастыри или в Гималаи или в дальние пещеры, и там находили определенный покой. Но этот покой немного восторен. Он тут же разбивался в дребезги, когда эти люди возвращались в мир. Их покой был очень хрупок, и они боялись мира. Их уединение было своего рода бегством, не ростом. Научитесь одиночеству, но никогда не становитесь слишком привязаны к одиночеству. Сохраняйте способность взаимодействовать с окружающими. Научитесь медитировать, но не доходите до такой крайности, чтобы потерять способность к любви. Будьте в молчании, в тишине, в покое, но не становитесь одержимы молчанием. Или рыночная площадь станет вам не по силам. Легко быть в молчании, когда вы одни. Трудно быть в молчании среди людей. Но этой трудности нужно сделать шаг навстречу. Научившись быть в молчании среди людей, вы достигли. Теперь ничто не может разрушить молчание.